Распустился рассвет Над рекой голубым гиацинтом. Солнца лик Засмотрелся на черно-жемчужную гладь. Много весен назад Новорожденным крохоткой сыном Нежно так любовалась Счастливая женщина, мать. С днем рождения тебя, Самый лучший на свете мужчина! Свет любви в твою жизнь Пусть несут лучезарные дни. Радость в сердце царит, А судьба твоя присна и ныне. Пусть тебя бережет От нелегких и мрачных годин. Благодатны пусть будут пути, По которым ступаешь. Счастье в доме твоем Пусть гнездится во все времена. Эту песню души, Что все льется тебе из-под клавиш. В день рождения свой ты в подарок прими от меня.